Такое состояние называется сухая макулодистрофия, и вы можете ее поймать. Протестируйте себя сами. Возьмите книгу с мелким текстом, закройте один глаз и попытайтесь прочитать несколько строк. Если буквы кривятся, одна линия яркая, а другая нет, вероятнее всего у вас макулодистрофия. Также проверьте второй глаз. Имейте в виду, что один глаз обязательно должен быть закрыт. А если вы носите очки, проверку надо проводить в них, иначе выявить заболевание у вас не получится. Кроме этого, существует и еще один вариант проверить себя. Это сетка Амслера. Решетка из прямых вертикальных и горизонтальных линий с точкой посередине. Смотрите на эту точку. Все линии видны четко и остаются ровными, скорее всего, макула здорова. Линии кажутся размытыми или блеклыми, тогда вам пора на офтальмологический осмотр. Если же вы вовремя не пришли к врачу, то сухая макулодистрофия переходит во влажно. Это происходит, потому что отложения начинают мешать питанию рецепторов. Смотрите, камушки будут выполнять роль отложений, а трубочка – сосудов. Камешки сдавливают трубочку, и жидкость не проходит. Соответственно, фоторецепторы начинают голодать. И чтобы спастись, они направляют в сосудистой системе запрос на увеличение количества питающих сосудов. Из существующих сосудов появляются новые неполноценные. Они прорастают через мембрану бруха, и при повышении артериального давления, нагрузки или травме из-за тонких и хрупких стенок рвутся и протекают. Жидкость и кровь проникают внутрь макулы, поражают нервы и отключают фоторецепторы. Более того, там, где клеткам сетчатки не хватает питания, образуются рубцы, и часть сетчатки слепнет, превращаясь в темное пятно. При влажной макулодистрофии зрение может пропасть резко. Это происходит, когда сетчатка рвется, а жидкость попадает в стекловидное тело. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу. Но есть еще один сценарий, по которому может развиваться макулодистрофия. В этом случае проблема возникает не внутри, а над сетчаткой. Причиной становится изменение стекловидного тела. Оно приклеивается к сетчатке, притягивая ее к себе. И тогда происходит разрыв. Макула страдает, а зрение падает. Чтобы быть готовым вовремя остановить заболевание, важно знать, какие факторы увеличивают вероятность его развития. Самое главное – это возраст и наследственность. Если вам больше 50 или у кого-то из ваших родственников диагностировали макулодистрофию, вам нужно проходить офтальмологический осмотр как минимум раз в год. Потеря центрального зрения может привести и агрессивное воздействие света. Например, если вы много времени проводите на солнце, смотрели на затмение без темных очков или получили ожог сетчатки во время лазерного шоу. Воспаление травмы тоже могут послужить пусковым ключком для развития заболевания. Кроме этого, макулой дистрофии грозит и тем, у кого диагностировали сахарный диабет и цитомегаловирус. То Тоже касается и многих других хронических заболеваний. При этом сегодня существует генетический тест, который позволяет выявить риски развития макулодистрофии. Его можно сдать в специализированной лаборатории. Предупрежден, значит, вооружен. Повреждение макулы ⁇ это постепенный процесс. Он может развиваться в течение многих лет, и основная задача остановить его как можно раньше. Не стоит ждать, когда зрение в центральной части пропадет полностью. Поэтому все люди старше 50 лет должны хотя бы раз в год посещать офтальмолога.